Развитие мужского и женского гаметофитов у покрытосеменных предельно сокращено. Они представлены лишь некоторыми частями цветка, семизачатком и пыльцевой трубкой. Все многообразие спорофитных форм может быть сведено к двум основным типам. Древесному деревья, кустарники, кустарнички и травянистому. Травянистая жизненная форма свойственна большинству покрытосеменных, характеризуется более высокой приспособленностью к резким колебаниям условий внешней среды, чем древесная.